faberlic дарит два аромата SportLife на выбор своим новичкам. Пусть это лето будет спортивным. Ведь активный образ жизни это не только модно, но и по-настоящему увлекательно. Чтобы быть в движении всегда и везде, окружи себя приятными мелочами для яркого настроения. В коллекции ароматов SportLife найди свой, тот, что будет день за днем вдохновлять на новые победы. SportLife Aero свежий цветочно-морской аромат для нее. Невесомый, но динамичный. Он поможет тебе взять очередную высоту. Морской аккорд подарит энергию, сочный бергамот откроет второе дыхание, а нежный ландыш подчеркнет красоту каждого мгновения. Sport Life Active фруктовый аромат для нее динамичная композиция из ярких цитрусов, насыщенной черной смородины и аппетитного яблока. Раскрась тренировку в яркие цвета лета и начни новую жизнь прямо сейчас. Sport Life Football фруктово-древесный аромат для него. Микс из бодрящего грейпфрута, сочного яблока и роскошных древесных нот понравится любителям одного из самых захватывающих видов спорта. Sport Life Ice прохладный акватический аромат для него. Соткан из лимонной листвы и неповторимой свежести сибирской сосны. В шлейфе роскошной сандалы прозрачная нота дубовым х. Как получить подарки? Очень просто. Смотри условия. Первое. До 1 июля зарегистрируйся в Фуберлик и получи скидку от 20% процентов на всю продукцию. Если ты уже зарегистрирован, но пока не сделал ни одного заказа, то эта акция тоже для тебя. Второе. До 1 июля в период действия 9 каталога оплати заказ на сумму от 1299 рублей и получи в этом же заказе первый аромат на выбор в подарок. Кстати, эта сумма указана в ценах каталога, к оплате будет меньше на 20%. В валютах других стран это... 1365 сомов для Кыргызстана, 389 гривен для Украины, 6499 тенге для Казахстана, 389 лей для Молдовы или 37 рублей для Беларуси. И третье условие. Со 2 по 22 июля в каталоге номер 10 сделай второй заказ на ту же сумму и получи второй аромат на выбор в подарок. Но самое приятное, что эти два подарка всего лишь первый шаг большой стартовой программы. Шаги со второго по 9 это наборы хитов Фаберлик по фантастически низким ценам со скидкой до... 90 процентов вливайтесь с фаберлик выгодно